Сабмергет это новая карта Among Us, которая выйдет в конце июля. Точную дату и также как прямо сейчас поиграть на новой карте Among Us я расскажу в этом ролике. Но прежде чем начать, пожалуйста, прямо сейчас поставь лайк под этим роликом и подпишись на канал. Это очень важно, так как в этом ролике бесценная информация. Стоит начать с того, что Сабмергет это не официальная карта, а лишь мод. Трейлер новой карты Among Us вышел две недели назад. И под этим трейлером разработчики оставили комментарий. Так как разработчики заметили данный трейлер, и также на карте Sammergat много новых заданий, и сама карта колоссально большая, есть довольно большой шанс того, что данная карта будет добавлена официально в игру Among Us. Для того, чтобы узнать, произойдет это или нет, нам остается только ждать. Для начала карта должна выйти в виде мода, а вот когда она выйдет, я расскажу прямо сейчас. Но прежде чем я скажу точную дату выхода данного мода, я хочу предупредить то, что после этого я расскажу, как же получить карту именно сейчас или завтра. Сама модификация карты Submarget выйдет 25 июля, данную информацию мне сообщил мой зритель. Хотя нам изначально было известно то, что карта выйдет в конце месяца, ну и как оказалось, это 25 июля. Ну и выходит то, что нам надо ждать официальный релиз как минимум две недели. Наверняка, чтобы данную карту добавить в игру, разработчикам игры Among Us придется выкупить данную карту. Ибо люди, которые разрабатывали данный мод, вряд ли согласятся просто бесплатно, чтобы забрали игру. Труд. Ну а хайпа и так хватает людям, которые создали данный шедевр. Хотя если бы Submerged вышла официально прям сразу в игру Among Us, то это бы неплохо бы подняло онлайн на игры Among Us. Ведь игроки любят, когда в игре выходят регулярные обновление. Да и тем более, вчера в игре Among Us вышла новая обнова. В нем добавили новое задание, надо почистить канализацию. Исправили баги и поработали над переводом. И если бы спустя две недели еще в игре вышла новая карта, которая очень большая с новыми заданиями, то это было бы просто мега круто. Но ведь в любом случае нам надо ждать больше двух недель, а поиграть ты сейчас хочется. Что же делать? Как оказалось, чтобы поиграть на карте сабмерги до 25 июля, нужно написать разработчикам мода на их официальную почту. Саму почту вы видите сейчас на экране, и также я оставлю почту разработчиков мода, естественно, в описании. Ну и чтобы у них попросить доступ к бета-тесту карты, вам нужно четко и грамотно им написать. И текст, который вы напишете, обязательно переведите с помощью переводчика на английский язык. И тогда шанс того, что разработчики карты Submerget вам ответят, увеличится в разы. Также нужно понимать то, что не только вы хотите поиграть на данной карте. Также на карте Submerget хотят поиграть тысячи людей, я бы сказал сотни тысяч, и именно поэтому почта разработчиков перегружена поэтому после отправки письма обязательно подождите, потому что разработчики прям точно не смогут вам сразу ответить, также нужно понимать то, что люди, которые создали данную карту могут просто проигнорировать ваше сообщение и ответить на другое поэтому можно сделать небольшой лайфхак и создать несколько аккаунтов и с нескольких аккаунтов написать ну а самый простой способ это просто подождать до 25 Июля. Ну, естественно, намного круче было бы поиграть на данной карте до 25 числа, но, однако, я вам советую просто немножко потерпеть. А на этом ролик подошел к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Чайок ТВ. Всем пока!